Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! Сегодня расскажу вам об астрологической погоде на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой инстаграм, фейсбук, телеграм, ссылки в закрепленном комментарии и на главной странице канала. Главное событие недели – новолуние в Овне 1 апреля 8.24 по киевскому времени, которое станет отправной точкой нового созидательного этапа и продолжением конструктивных преобразований, начавшихся 21 марта 2022 года, то есть после дня весеннего равноденствия. Меркурий движется по знаку Овна. Транзит способствует улучшению памяти и работы мозга. Появлению четкой ясной информации в информационном пространстве. Резко активизируют сообщения. Людям свойственно вступать в споры и отстаивать свою правоту, высказывать личное мнение, которое в основном никого не интересует. Каждый занят своими делами, проблемами. Решения принимаются быстро. В течение недели поднимаются давние темы в отношениях возникает необходимость выяснить то о чем долгое время молчали также планетарные влияния помогают принять решение об оформлении официальных союзов и способствуют заключению долгосрочных контрактов следует очень тщательно охранять то что должно оставаться в тайне это касается отношений денег творческих проектов Люди Склонны оценивать друг друга по внешнему виду, критиковать, выносить конфликт в публичную плоскость. Друзья, многие люди в предыдущий месяц и сейчас стоят перед сложным выбором. Принимать решение уезжать из Украины или остаться. Может быть, переехать в другой город. Поступает много вопросов по этой теме. Конечно же, нет единого решения, полезного для всех. Общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Вы можете ко мне обратиться, и мы разберем перспективы конкретно для вас и вашей семьи, найдем оптимальное решение. Сейчас особенно актуальна тема профориентации как школьников, так и взрослых. Астрологический прогноз, натальная карта или гороскоп взаимоотношений, кому нужно, обращайтесь. В контакты на главной странице канала и под видео. В понедельник, 28 марта, убывающая Луна в Водолее в соединении с Марсом, Венерой и Сатурном. Аспекты дня повышают веру в себя. Появляется уверенность в своих силах. Усиливается психическая активность. Эмоциональная сфера. Становится ярче устремленность к своим целям. Пробуждается интерес ко всему новому, в голову приходят неожиданные, но вполне реалистичные идеи. Можно попробовать решить сложные проблемы, требующие не только твердости в принятии решений, но также уступчивости и такта. Понедельник, день луны, время женских энергий, активизации подсознания. 26 лунный день с 5 утра 45 минут. Его символ – болото. Девиз этого дня – молчание золота. Период Луны без курса с 17.11 до 7.31 следующего дня. Лучше воздержаться от активной физической работы и заняться внутренними вопросами, семейными делами. Особенно вечером. Появляется избирательность в контактах. Также… Рекомендуется выполнять обычную работу, проявлять выдержку и силу воли, спокойствие к происходящему и чувство юмора. Не поддавайтесь чужому влиянию, не делайте ничего, что может повлиять негативно на вашу работу. Во вторник, 29 марта, убывающая луна в рыбах с 7 утра 31 минуты по киевскому времени. Венера и Сатурн соединяются в водолеи. Многие люди ощутят большую ответственность как по отношению к себе и близким, так и по отношению к внешним процессам. Классика, упорядоченность, обычная красота вытесняет все яркое, резкое и неординарное. Даже если обычно вы не склонны вести размеренную жизнь, возможно в этот период вы поймете вкус спокойного образа жизни работа встречи с деловыми партнерами принесут удовольствие и существенную пользу станут удачным сочетанием полезного с приятным новые знакомства могут прирасти в долгосрочные серьезные взаимоотношения вторник день марса планета характеризует активность физическую силу мужественность воинственность 27 лунный день с 6 утра 10 минут символ трезубец трезво Трезвость ума и сила духа открывают путь к сокровенным знаниям. Перед каждым человеком стоит задача найти самого себя и передать другим людям то, что он знает и чем может помочь. Возможно интуитивное прозрение, которое поможет найти выход из сложной ситуации. В среду, 30 марта, убывающая Луна в рыбах в секстере с Ураном и в соединении с Юпитером. День везения, неожиданного удачного стечения обстоятельств, расширение сознания, дополнительных возможностей. Аспекты дня благоприятствуют поездкам за рубеж, решению юридических вопросов, иммиграции. Усиливается интуиция, повышаются творческие способности, мышление становится нестандартным. День благоприятен для коллективной работы, волонтерской деятельности, примирения. Среда – День Меркурия, что благоприятствует интеллектуальной деятельности, переговорам и переписке, расчетам и планированию. 28-й лунный день с 6 утра 29 минут. Символ – лотос. Не забывайте уделять внимание своему духовному росту. Спокойный и благоприятный день, связан с духовным прозрением. Хорошее время для занятий бизнесом и работой. Также подходящее время для решения денежных вопросов, продвижения своих интересов. Важные документы, договора и контракты подписываются безо всяких затруднений. Сохраняйте свои успехи и достижения в тайне. Прекрасный период для творческих людей, для поиска спонсоров и благотворительной деятельности. В четверг, 31 марта, убывающая луна в рыбах до 12.30, после чего переходит знак Овна. Период луны без курса с 9.36 до 12.30. 29 лунный день начинается в 6.45. Символ дня гидра удивительное животное, которое почти невозможно убить. В древнегреческой мифологии фантастическое существо Гидра Лернейская представляла собой чудовищную девятиголовую змею, которая считалась непобедимой, потому что на месте отрубаемых голов у нее вырастали новые, и поэтому Гераклу стоило больших трудов ее уничтожить. В природе существует похожее по своим качествам небольшое водное животное которая в честь своего мифологического предка города носит название Гидра. Неоднозначный день. Старайтесь не поддаваться тревожным и подавленным настроениям. Отложите важные дела на вторую половину дня, когда Луна зайдет в Знакомное, то есть после 12.30. Четверг, день Юпитера, благоприятствует завершению масштабных процессов достижению договоренностей, получению помощи в решении вопросов, связанных с зарубежьем и высшим образованием. Хорошее время для финансовых дел, работы с деньгами, но только если вы способны устоять перед искушением, следуете закону и нормам морали. Ни в коем случае не вступайте в авантюры. В пятницу 1 апреля новолуние Волуне в Овне в 8.24 по киевскому времени в соединении с Меркурием. Интересно то, что прошлый лунный месяц состоял из 30 дней. Завершающий день был очень длинный, но обычно он имеет продолжительность 1-2 часа. Этот лунный месяц, который начнется 1 апреля, также имеет 30-й лунный день. Хотя сейчас даже и не вспомню, когда такое было. Подряд два лунных месяца по 30 дней. Значит, Вселенная нам приготовила что-то очень важное и масштабное. Тридцатый лунный день начинается в 6:59. Его символ золотой лебедь. Очень гармоничный и легкий день, вернее утро пятницы. В этот раз очень короткий, до 8 часов 24 минут, то есть до момента новолуния. Время подведения итогов за месяц. Следует отдавать долги, избавляться от всего ненужного. День любви, прощения и принятия. Очень хорошо провести очищение дома. Поработать со своим подсознанием. Первый лунный день начинается с новолуния 8.24, его символ светильник. Факел, День творческих замыслов и план Подробнее о новолунии вовне я расскажу в отдельном видео. Появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. В субботу, 2 апреля, растущая Луна в Овне в гармоничных аспектах с Марсом, Сатурном, Венерой, напряжение с Плутоном. Период Луны без курса с 16.51 до 19.50, после чего Луна переходит в знак Тельца. Очень ресурсный день, позитивный, особенно для переговоров и делового общения. Аспекты способствуют решению материальных проблем. День удачен для вхождения в уже сформировавшуюся структуру, работающий проект, так как есть все шансы гармонично влиться в устоявшийся коллектив. Полезно выступать в роли мецената или спонсора, так как именно в это время действует закон. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Рекомендуется начинать любые дела. Работать как индивидуально, так и в коллективе. Заниматься бизнесом. Можно начинать изучение новых предметов, записываться на курсы. Подходящее время для поездок, командировок, перевозки грузов. Также день благоприятен для внедрения новой политики, фирмы, проведения внутренних организационных мероприятий. Второй лунный день. Символ рок-изобилия. То есть это время новых возможностей, определения, упорядочивания жизни. Суббота, день Сатурна, планета норм, правил, последовательного планирования, а также социальных процессов. Скорее всего будут достигнуты договоренности в масштабах государства между высшим руководством. В воскресенье 3 апреля растущая луна в Тельце в соединении с Ураном. Усиливает интуицию и повышает творческие способности. Находятся неожиданные решения. Мышление становится нестандартным. Активизируется стремление ко всему новому. Расширяются горизонты. День благоприятен для групповой работы. Встреч с друзьями и единомышленниками. Третий лунный день время воина и подвига выхода на новые рубежи символ леопард очень энергичный день благоприятен для больших физических нагрузок пора действовать пассивность противопоказана этот день перенасыщен энергией поэтому в делах можно проявлять самые боевые качества решимость и настойчивость особенно в бизнесе в финансовых делах Воскресенье, день солнца, символизирует жизнь, счастье, популярность. Очень хорошее время для любви, налаживания взаимоотношений и разговоров с детьми. Друзья, на этом заканчиваем. По вопросам обучения индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Спасибо, что остаетесь со мной. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала.